В этом видео вы узнаете о медицинском центре, которому можно доверить свое здоровье. Это Best Клиник на Красносельской. В чем ее преимущество? Главной задачей клиники является безопасность для пациентов. Она обеспечивается высочайшим уровнем профессионализма врачей. Это кандидаты и доктора медицинских наук. Мы соблюдаем техники безопасности процедур. Стерилизуем оборудование лучшей немецкой техникой. В Бест Клиник вы можете рассчитывать на адекватную цену услуг. Мы всегда производим калькуляцию до лечения и предлагаем различные варианты оплаты. При этом качество обслуживания остается на высочайшем мировом уровне. Убедитесь в этом сами. Чтобы записаться на прием или получить консультацию по вашей ситуации, просто нажмите на эту подсказку. Наш медицинский центр оснащен гинекологическим отделением с операционной. Здесь собрано новейшее оборудование для проведения всех видов диагностики и лечения. Бест-клиник на Красносельской имеет лицензии и сертификаты, в том числе на проведение самых современных малоинвазивных операций с коротким периодом восстановления. В этот недолгий срок после оперативного вмешательства, когда пациенту особенно необходимо профессиональное наблюдение и забота врачей, мы можем предоставить отличный стационар, удобные палаты с возможностью родственникам навещать родных, отдельный санузел и уютную атмосферу. Для особенно требовательных пациентов есть палаты уровня VIP. Вы по достоинству сможете оценить индивидуальный сервис и комфорт, с которым будет проходить выздоровление. Доверьтесь Best Clinic, и мы сделаем все, чтобы здоровье оставалось с вами. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Обратитесь в медицинский центр на Красносельской. Это можно сделать удобным для вас способом. По телефону 8 495 530 1 530 или 8 800 555 72 55. На сайте bestclinic.ru или по адресу Спартаковский переулок, дом 2, строение 11. Также для записи на прием вы можете нажать на эту подсказку. Best Clinic. Клиника внушающая доверие. Я тоже по рекомендации обратилась в Best Clinic. Меня очень удивило, что, во-первых, меня записали на следующий день. Это очень важно, когда у тебя что-то болит. Быстрая помощь.